Приветствую всех! Здравствуйте! Сегодня я расскажу и покажу свой новый реализованный проект площадью 115 квадратных метров в новом жилом комплексе в центре города Алматы для семьи из пяти человек – мам, папы и трех детей школьного возраста. Я надеюсь, что это видео послужит хорошим примером для тех, кто ищет свежие и нестандартные идеи для своих пространств. Полагаю, что новый формат этого видео позволит вам без длительных объяснительных сопровождений по каждой комнате, где все ясно и просто, даст вам общее представление о запросах заказчика и профессиональном решении дизайнера. Приступая к проекту, в моем приоритете всегда заказчик со своим главным запросом создания нового комфортного сценария жизни для него и его членов семьи. А стилизация – это уже вторичная, это как рамка, соответствующая рамка к портрету моего заказчика. И мой любимый минимализм плюс без классического декора – это выбор динамичных, амбициозных, современных и стильных заказчиков. И здесь интерьер всегда получается органичным, потому что он основывается на философии жизни, где ценностью является максимум свободного пространства с функциональными предметами быта. И все это из экологичных материалов с обязательной вишенкой на торте, произведением искусства. Вообще функционально каждая комната в этом проекте остались на своих местах, но пространство было полностью переосмыслено. В этом проекте все ясно и просто, современно и понятно, потому что он состоит из базовых элементов э, дизайна и искусства. Это форма, линия, пространство, цвет, текстура. Весь дизайн этого интерьера держится на геометрии больших и малых объемов, трех цветов, как на трех китах. Это темный, светлый и золотистый цвет дерева. И они переходят из одного помещения в другое, но в разных пропорциях. Таким образом, такая триединая цветовая палитра придает завершенность, объединяя всю композицию проекта. И в этом плане мастерская цвета Дюлакс предложила оптимальное решение для покраски а, наших стен и потолков. Допустим, для мокрых зон я использовала краску Дюлакс Ультра Резист с воском и антисептиками. И это позволяет а, гарантированно обеспечивать любое помещение от влаги, сырости, конденсата. А в других помещениях я использовала другую линейку красок с воском и ионами серебра. И все проблемы с грязью решаются легко и просто. Это мокрая тряпочка. Любую комплектацию я начинаю с выбора напольного покрытия. Как важной составляющей всего проекта и здорового климата в помещении экологически чистая опора по всей площади вашего обитания, без которой нет здоровья – это дерево. Это настоящее дерево, и никакой имитации. И это архив важно – жить в здоровой среде. В этом проекте Finflor обеспечила этот трехполосник «Бланка Прайм» от российских производителей с верхним слоем красивого золотистого дуба. И в своей массе он прекрасен. А эмоции, когда ты прикасаешься к природе, к живому, к теплому, это всегда чудо. Планирование санузлов всегда вызов из-за малой площади. Но всегда есть решение, когда есть классные предложения по сантехоборудованию. За комплектацией ванных и душевых комнат из керамики или акрила я рекомендую обращаться в большие-большие мегасалоны. В данном случае это компания Булаг, где представлены мыслимые и немыслимые виды в широчайшем ассортименте сантехоборудований из всех стран, от лучших и известных брендов. Экономить на сантехническом оборудовании – грубейшая ошибка. И еще ищите место для, для прачечных, потому что это совсем другая стихия. стиральной и сушильной машине не место в храмах очищения и гигиены. Каждый предмет мебели в этом проекте функционален по определению, имеет свое уникальное предназначение. Сейчас как никогда актуально рабочее кресло, на котором мы проводим львиную часть времени. И важно выбрать такое кресло, которое имеет одни плюсы и ни одного минуса. А вот с этого кресла сел мне просто не хотелось вставать. Качество, эргономика, космический дизайн на мировом уровне. А вот растущее кресло для детей в возрасте 3+, с безупречным функционалом на несколько лет. И это ваша забота о здоровой осанке вашего ребенка. Замечу еще, что экономить на кресле и на матрасе не рекомендуется. Весь дизайн этой квартиры вдохновлен Простой геометрии заданного пространства Гостиная, кухня-столовая, три спальни, два санузла, прихожая, прачечная В этих комнатах то количество мебели и оборудования, которое необходимо для жизни Ровным счетом ничего лишнего, все самое современное и качественное Встроенная заказная мебель, которая сделана по моим эскизам заточена под запросы каждого члена семьи и подчинена законам дизайна. А в гостиной, как в центре притяжения, живописная картина руки известного художника, моего друга Андрея Ноды. И это и есть вишенка на торте. Только настоящее произведение искусства поднимает интерьер на уникальную высоту и придает ему ценность и роскошь. В этом интерьере вся геометрия завязана на больших и малых объемах, вертикальных и горизонтальных лиге, в трех цветах, не более. Где-то больше темного, где-то больше светлого или, или рыжего. Колорит из трех цветов, не более. Все это производит впечатление единства всей композиции. И это гармонизирует и пространство, и в том числе и человек. Так должно быть. Дизайн вам в помощь. А еще в дизайне главное – это касание. Касание объемов, деталей, воздуха, материалов друг с другом. И оно должно быть безупречным, красивым, высокотехнологичным, чистым. Это и есть дизайн. А может, дьявол или бог, мешайте сами. Комментарии и подписка с колокольчиком приветствуются.